Который у Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 20, 19 мая 2017 года канал Архподготовка, программа Плохие новости. Я Вячеслав Мальцев. со мной в студии Константин Зеленин. У нас прямой эфир, вещаем из-под из Москвы. До новой исторической эпохи осталось 169 дней. Так, вот. Володь, дай мне листовочку, пожалуйста. Так, во-первых... Появился новый лозунг, который можно э, вот, путем народного принтера прицеплять к чему угодно. Там плохие дороги, там, я не знаю, э, там коммуналка огромная. Там, это в общем в виде хэштега. Да, да, да, вот он. Выход есть. Не, а листовку дай мне еще эту, которую распространяли, из-за которой людей. Цапнули. Выход есть. 5.11.2017 Вот, то есть, чтобы, чтобы там не говорили, выход 1. -11 2017. Вот такую листовку раздавали сотрудникам милиции, полиции, извиняюсь. Наши соратники. Один из них был задержан. Ну, и, кстати, вот он у меня студии привет. <свят> привет я сегодня поехал на суд и приехал к сообщному разборку сожалению ну там правда слава богу ничего не случилось а потому что меня самого задерживали но, но отпустили да? но отпустили вот <свят> <свят> ну, я не знаю это, это, я думаю что это была случайность да, кости не, я уверен, что это случалось, потому что... Гастробайтр плохо. Да. Гастарбайтер, да, такой с бородой. Вот, и, значит, ну расскажи, как это все было, потому что это очень интересно. Я показываю еще раз листовку. В ней ничего нет, в ней, кроме Федерального закона о полиции, где статья 30, часть 2 при получении приказа или распоряжения явно противоречащих закону, сотрудник полиции обязан руководствоваться законом и Конституция, где э, в, статья 3 носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Полиция служит народу. Тут записано «Защищай на народ, а не олигархов и преступников». Вот листовка. Расскажи, как получилось так, что ты переночевал там. Ну, в общем, мы с товарищами решили распространить... Ты представься. Меня да? зовут Даминюков Александр. Мы с моими товарищами вчера решили распространить определенное количество таких листовок в центре Москвы местом выбрали улицу Тверскую. Ну, а, хорошее место. Собственно, да, мы собрались около метро Пушкинская и просто пошли по Тверской, раздавая эти листовки. В первую очередь старались давать сотрудникам полиции, а, в том числе раздавали а, листовки а, с информацией о законопроекте о реновации. Ну, это в основном мы раздавали а, простым гражданам. А затем мы свернули на Большую Дмитровку и немного а, задержались около ОВД. Ну, я не немного, вот, Когда мы уже собирались отходить около ОВД, мы даже убрали листовки В этот момент выбежало двое сотрудников, двое людей в полицейской форме Потому что один из них был даже без нагрудного жетона, который они все обязаны носить Сотрудники не представились, нарушив статью 5 пункта 5 закона о полиции о том что при обращении гражданин сотрудники полиции обязаны представиться сказали просто пройдемте не объяснив задерживают они меня или не задерживают за что просто схватили под руки и собственно завели в отделение сразу после того как меня завели в отделение ко мне подошло двое сотрудников начали в очень агрессивной форме расспрашивать что я здесь делаю зачем это все кто мне платил, сотрудники просто а, очень сильно матерились на меня. А, я им старался на вопросы не отвечать, затем пришел третий сотрудник, увел меня на третий этаж УВД а, завел в большой зал, подал мне лист и сказал, пиши, я спросил, что, ну, такую объяснительную, а, что делал, чем занимался. А, в этот момент я разговаривал по телефону с Марком Гальпериным. Я думаю, полицейских это изрядно раздражало, потому что вместо общения с ними я постоянно как-то отвлекался на телефон, разговаривал с людьми, пытался оповестить о своем задержании. В итоге я сказал, что не буду давать никаких объяснений по 51 статье Конституции, после чего полицейские... Извини, полицейский... я перебью. Извини. Да? Вот перед нами молодой человек который очень зрело действует. И я вот еще раз повторяю нашим взрослым соратникам, что нужно поступать именно так, как он. То есть, статья 51, все идите в жопу. Вот так должно быть сказано. Ну, может быть, более в мягкой форме, но статья 51 должна обязательно прозвучать. И он, он сделал все абсолютно правильно. То есть, вот когда нам говорят, вот молодой человек, там какой-то... Ну, Молодые люди лучше поступают, видите, как смелее. более смелее, а что Да, ты... извини, я перебил, просто что это значит? надо было сакцентировать. А, затем меня попросили записать а, на листе, что я отказываюсь давать какие-либо показания по соответствии с и поставить подпись. Я отказался это сделать, после чего меня завели в кабинет к двум сотрудникам, которые меня задерживали, и этот сотрудник, третий, сказал, составляйте на него протокол. А дальше в течение а, двух часов творилось очень что-то странное, меня не выпускали с кабинета, меня заставили по факту выключить телефон меня начали расспрашивать о личной жизни, где учусь. На большинство вопросов я, естественно, старался не отвечать. Они говорили, ну, ответь, ну что то это же не для протокола. Я сказал, что в любом случае опасаюсь, что... Имейте в виду, там стоит камера, и все, что ты говоришь, пишут. Причем сейчас уже есть такие эпизоды, когда даже используют в уголовных делах такие записи, сделанные совершенно вот таким чудовищным путем, когда давай поговорим без протокола, давай поговорили человек садится а, в общем только примерно часа через два а, я еще все это время пытался узнать какой мой а, правовой статус а, на этот вопрос постоянно полицейские отказывались отвечать а, моим а, друзьям а, которые пытались пройти в воде все время говорили что а, меня забрали для а, разъяснить ну беседы, беседы для да беседы. для беседы но я уже где-то минут через пять понял что никакой беседы не будет в итоге через два часа меня мне сказали что меня задерживают до утра я попросил узнать знаком ну, на каком основании, мне сказали, сейчас протокол получишь, там все будет написано. Я такой, ну ладно. Мне в итоге вручили протокол, и я очень сильно удивился тому, что там была статья 19.3 Коап, неповиновение законному требованию сотруднику полиции, потому что где-то полчаса перед этим мне промывали мозг на тему того, что я стоял с одиночным пикетом, привлекал внимание толпы, то есть тем самым нарушил совершенно другую статью Коап, это 20.2. Поэтому очень сильно удивился 19.3. Затем меня отправили а, в КПЗ, где я, собственно, провел ночь. А, перед этим мне удалось все-таки связаться с товарищами, сказать, что суд будет завтра утром, а, точнее уже сегодня. А, с утра меня вывели, а, после того, как меня вывели из камеры, один из сотрудников подошел ко мне и сказал, что а, лучше было бы, если бы я признал вину. А в таком случае мне дадут просто штраф. Если я вину не признаю, буду как-то отпираться, Ты то, то идите, да. а, нет, то мне дадут а, срок. Сутки, да. Ну, но, если я не ошибаюсь, могу, конечно, плохо уже помню, но кто-то в районе 10 а, обещали а, а, в суде уже, когда меня привезли в суд. Там меня уже ждали товарищи. Хочу сказать им большое спасибо за это, что они туда пришли. Также хочу сказать спасибо Вячеславу Мальцеву, который помог с защитниками. В суде полицейский, который меня конвоировал, скажем так, сначала никого ко мне не подпускал, где-то минут 10. После того, как народу уже стало очень много, он уже как-то осел и в итоге просто сидел в уголку. Отсиживался. Потом э, мне сказали, что мне назначили самую жесткую судью. Я честно... Да, спешу... судья Орехова. А вот, судья Орехова, мне сказали, что она судила Вячеслава Мальцева. Не, не, не она, нет, у меня другой судья, а, а, она судила всех вообще, а, Гальперина раз 10, нет. Навального, там, в общем, всех. Э, ну, в общем, как я мне сказали... Такой, даже, даже я такой чести не удостоился с кости нас другие судьи, да, что у тебя все прям по полной программе, большое будущее впереди. В общем, как мне сказали, эта судья занимается в основном политическими делами, и на ней уже около 200 дел. Это вот мне так сказал мой защитник. А, затем вышла секретарь а, суда. Она передала сотруднику полиции мой паспорт, после чего он подозвал меня к себе, вручил паспорт и сказал, что все, иди. А, я... Как? Что, что, что дальше делался? Он такой сказал, а мы вызовем тебя... По телефону, придешь в ОВД или повесткой. А, ну, естественно, если мне по телефону позвонят, я никуда не пойду. Ну, ты можешь а, здесь не говорить да, и не нужно. Ну, не ходить знаю. это я должен сказать. Ходить, конечно, никуда не нужно, потому что единственное, если только есть судебная повестка, за которую вы расписывались, тогда вас могут куда-то доставить. Хотя придумать можно все что угодно. Меня тоже без всякой повестки притащили из Саратова, так что. Это... И вот еще раз хочется. Я, кстати, а? Я говорю, я сам из Саратова. 17. Ну, ты, ты в Саратове. Саратове, какие. Причем самородки, Да, да, я да, да самородки. какие самородки. А я, я говорю, я что, удивился. А, ну, после того, как нас там остановили, потом отпустили, и мы думаем, все, мы опоздали. Приезжаем, и мы увидели, что много очень людей. Меня что поразило, то, что а, у нас что-то с этим... С, Господи. С да не с навигатором, а который ну, В телефоне, система. системой Да нет Перископ? Фу, ну Ну, социальная сеть, через которую мы вещаем Перископ, конечно У мозг не работает У нас, мы забыли телефончик с перископом Хотели выйти и пригласить всех туда на суд и в результате никого не пригласили и я еду и думал что там будет очень мало людей но ну, потому что никого мы не позвали никому фактически не сообщили приехали было очень много людей и молодых людей мы там сфотографировались надо фотографию обязательно повесим тверским судом очень 11. очень это радостно что люди не боятся что люди что протест стал модным Самое что удивительное в этом во всем, что человек молодой, сидят взрослые мужики, рассказывают, чем я вам могу помочь, чем как, как бы поддержать революцию. Люди вот не сидят. Не... То есть человек первый раз появился в нашей студии. Самостоятельный, абсолютно самостоятельный. Да, ведет сделал, себя... все сделал, сам пошел, все сделал. Ведет себя и... крайне правильно, то есть абсолютно. ведет себя так, как нужно. Понимаете, не больше и ни не меньше. Ничего не боится. Отдает отчет своим поступкам. Аплодисменты. Александр, большое спасибо. Для меня честь общаться с таким молодым человеком. Я думаю, что большое будущее ждет. Спасибо. Спасибо. Так, вот интересная такая новость. Это вот к вопросу о информационном мире. Вчера вылупился там в информационном мире этот... Господи, Усманов, Усманов Алишер. Да, что я сегодня все. А? На рождение новой да, да, да, да. Но новые звезды, рождения. И сегодня мегафоны Йота сообщили о массовом сбое в работе сети. То есть сдохли фактически все те структуры, которые питают Усманова как, говорит, случайность, не думаю. Причем я не думаю, что есть какие-то коварные хакеры, которые решили отомстить Усманову. Э -э, я вот для себя записал, иногда у меня бывает так вот, такой, знаешь, на полях маргинали такие. Я написал, информационный мир несет массу невероятных проявлений, которые мы в силу своей недоразвитости можем отнести лишь общему началу под названием магия. Человек познает информационный мир, в том числе и благодаря мистическому сознанию. Усманов тронул то, о чем не имеет ни малейшего представления, то, что гораздо опаснее, чем вызов мертвецов при помощи колдовства и прочей некромантии. Да? Ну, то есть, да, вот он, наверное, как неопытный некромант себя повел, залез в интернет и начал там шуровать. Он же, он же думает, что там так же, как вот в объективной реальности, все происходит, да, то есть, что там можно кого-то напугать, да? кому-то дать денег, и там все решится. А там все происходит совершенно иначе. И вдруг такой удар совершенно неожиданный, который в объективной реальности никто бы не ожидал. Так раз по яйцам удар такой, опа, и все его там мегафоны, йоты встали. И он говорит, а почему? Там хакеры порушили? Нет. А почему же? Ну потому что усманов ты залез. А какая связь? И нет причинно-следственной связи в его понимании, в его усмановском понимании нет причинно-следственной связи между падением мегафона и йоты и тем, что он назалупался. Нет причинно-следственной связи. А она прямая. Только он этого никогда не поймет. Ну что ж. И поэтому мы в любом случае их победим, потому что это не понимает ни Путин, ни Усманов, ни Сечин. Никто из этих ребят это никогда в жизни не поймет. И, в общем-то, слава богу, да? Я хочу вот еще, наверное, к новостям перейдем. Я хочу перед новостями сказать о том, что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также можете задать вопрос в прямом эфире. Под... Ссылочка под видео есть на донат. И мы обновили все наши кошельки, все наши реквизиты по платежным терминалам. Да, еще я вспомнил, что Усманов награжден орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени. Я прошу прощения, кто нибудь может ответить на вопрос? Да, да, перед каким отечеством? А как он нет, он роден а не гражданин России, он же. Да, живет. ну, нет, только он и <свят> родился он в Ташкенте, <свят> <свят> да. Перед каким а он, отечеством? Он, да. Ташкентский ординальный, да. Да, и да. тут я погуглил, посмотрел, кто его реабилитировал. Очень смешно, вы будете смеяться, реабилитировал его в 2000 году Верховный суд Узбекистана, полностью реабилитировал. Я не знаю, это интересно, сколько стоит, чтобы можно было в, в, в узбекском дешево. суде реабилитироваться. Там, думаю, дешево, полностью не Да, Я думаю, там, как это говорит... 15 баранов и холодильник Розенлев, хороший финский. Помнишь, я, дум, я думаю, там так разговор Человек, шел. Из зала сказал, Хорошо, сейчас его там навряд ли было слышно. Я процитирую. Полностью не увиновен. Так, в Новой Москве потушили пожар в административном здании, им оказался следственный комитет. Интересно, дела-то сгорели или нет. И в разгорании происходит на втором этаже здания поселок-Газопровод. Э, Поселение Сосинское поселок Газопровод. Как-то страшное название такое. Жить в поселке Газопровод. Это уже прямой путь к тому, что. Ну ладно. Обе... Такие какие поселки надо будет переименовывать точно. В Москве рухнули фрагменты фасада жилого дома, пострадал один человек. Да, это то, о чем мы говорили, посмотреть, что происходит. То есть в, во всех городах России, причем города-то достаточно молодые, да. Ну и я понимаю, что это там не, не здание, э, постройки там Николая Первого времен, да, рухнуло. Вот смотрите, в Питере рушится, что-то отлетает, падает на людей. Мы это прогнозировали. В Москве то же самое. Волгоград, казалось бы, построен после войны, потому что в войну полностью уничтожен. И все рассыпалось, и люди проваливаются сквозь балконы, и балконы отлетают, и какие-то фрагменты фасадов падают на людей. Сейчас будет это все продолжаться. Почему это происходит? Ну, потому что все... Ну, Спаситель называл это мерзость запустения. Вот мерзость запустения, она кругом. Вот куда ты не сунешься, даже вот у этого Альшера Усманова в мегафоне и, и то мерзость запустения. Все рушится, все, как эти фасады. также и вещи рушатся, которые говорит это я типа не, не у Советского Союза взял там какие-то. Ну да, ну, ну а что, оно все разрушается. Мегафон ее там... Да, это Сказали? сообщили мы, да, что мегафоны йота грохнулись. Ну, вроде как их починили. Э, вот и э, я думаю, что если он не будет больше дергаться, то может отпустит это. А если он будет продолжать упорствовать в Ересе, информационный мир будет отвечать. И причем самым неожиданным образом, потому что, как в хорошем. Да, в китайском фильме сказано «Дракон бьет хвостом». Ты никогда не можешь ожидать, как тебя накажет информационный мир. Ты ждешь в лоб да, атаку, а она может совсем с другой стороны, причем хвостом он может с любой стороны тебя поддеть. Вас восстанавливают связь после сбоя телефонов и интернета. Да, видишь, вот федеральные антимонопольные службы скажут: а какая вообще? А мы-то тут при чем? Да, там назлупался Усманов на Навального в информационном мире. туда у нас все нормально, мы тут. Антимонопольную службу что-то там выписываем какие-то предписания всем на свете, у нас все разгрохнулось и все. Сидим, курим, не работаем. Ну, хотя пятница, нормально, они под шумок свалили все до понедельника. Навальный пригласил Усманова на дебаты. Ну, я вот. Не знаю, Володя, поставил фотографию. Мне очень понравилась фотография. Я когда прочитал, что Навальный про, э, пригласил Усманова на дебаты, э, я с точки зрения информационного мира тоже это по-своему воспринял. Вдруг мне в, в голове спроецировалась фотография, вернее, даже не, не фотография, а... Э, Кар — Картинка. — Ну да, да, такая картинка, которая э, в виде демотиватора применялась. Вот она... Этот демотиватор, вот так он выглядит. Вот мне почему-то показалось, что приглашение Навального, <смех>, Усманова на э дебаты, это то же самое, как вот эту свинюшку пацаны пригласили на шашлыки. Вот это приблизительно, <смех> и как-то это все очень пох похоже. Я представляю, представляю дебаты между Навальным <смех> и <смех> <не> Усмановым. <смех> а я представляю, это будет шоу. И я предлагаю Усману уйти, почему? Потому что у него уникальная возможность стать реальной персоной информационного мира. Я понимаю, что он, может быть, не выдержит сердце его близких, но ну, он может им рекомендовать не смотреть это. Но то, что, но то, что даже кто не знал, кто такой Усманов будет знать, это я вот абсолютно уверен. Но а результат будет как с этой вот свинюшкой, это однозначно. А вы считаете, Усмановское сердце выдержит? Ну, не знаю, ну мне кажется, он как бы стойкий такой, оловянный солдатик, он и не такие вещи выдерживал, ты думаешь, понимаешь, как я думаю, это люди, которым ссы в глаза все божье роса, да. понимаешь, там понтов больше, конечно, чем, чем дел, да, поэтому, но ну, будет весело, я, я бы вот дорого отдал, чтобы это посмотреть. Навальный обвинил миллиардера Пригожина в хищении 8 миллиардов рублей. Интересно, Пригожин не хочет выступить. Повторить судьбу Усманова. Да, у вас будут передачи похожи друг на друга. Да, он сказал, поехали, это называется. Поехали, да. Причем, знаешь, я вот думаю, что нет ни одного шанса, то, чтобы миллиардер Пригожин не, не упер эти свои миллиарды, и поэтому Навальный, конечно, говоря о 8 миллиардах рублей, ну, наверное, как-то это... Занизил планку, но если Пригожин миллиардер, я не думаю, что там есть хоть одна копейка, которую он не украл. Вот среди всех этих миллиардов. да, Поэтому 8 миллиардов это как-то по-божески, я имею в виду, с точки, с точки зрения наезда на него. В редакции ура.ру в Екатеринбурге пришли с обыском. Да, и причем заявляют, что претензии к этой редакции имеет бывший прокурор Скуратов, и что-то как-то все странно. И такое ощущение, что это новость там ну, почти 20-летней давности. Да, так вот как-то странно, что-то э, Скуратов имеет претензии к этой редакции, говорят, что подозревают в клевете, значит, тех, кто там работает и, значит, сейчас вот обыскивают, всех нагибают. Интересно. на побольше информации, но вообще какая-то дикость. Спрашивают, Пригожин – это тот, который муж Валерии? Нет. И следующий в чате также пишет, Пригожин, Пригожин – это тот, кто бывший зэк. Росгвардия займется мониторингом соцсетей. Представляешь, какая прелесть? То есть у нас работать кто-нибудь будет, да? Росгвардия, у нас, у нас, Рос это, у нас, и как он называется, который банит-то? Я все время Роскомнадзор. Роскомнадзор. Роскомнадзор мониторит сети, ФСБ мониторит, у них там, я не знаю, там скоро, наверное, небоскребы будут строить для мониторщиков, блять. всякие эшники, там, эшники и так далее, все мониторят, мониторят, мониторят, и теперь вот еще возьмется мониторить Росгвардия, ну это, это как с землей. <свят> То есть всем землю, там ФСБ может землю забирать, ФСО, кстати, они тоже мониторят ФСО, потому что надо там, защищать этих лиц там особых и так далее. То есть все-все-все э, могут э, землю у нас отнимать, а еще все нас могут мониторить. Это вот так называется. Вот вы думаете, они, они мониторят э, интернет? Нет, они народ мониторят, причем в извращенных позах, каждый день мониторит-мониторит, и мы намерены это все прекратить 5-го, 11 и один раз их отмониторить так, чтобы они потом забыли вообще, как это мониторить. Участие Путина в президентских выборах 2018 года ждут 80 процентов россиян. Да, причем, ну, и ждут, может быть, с ужасом бы сказали, но тут, но тут дополнили, что если он не выдвинет свою кандидатуру 46 процентов, жители страны будут недовольны такие вот они просыпаются, говорят, ну что там Путин выдам, нет, эх, как я недоволен, да, как в том, той понять. в то, да, помнишь, ну, про кота, которому яйца вырвали щипцами, то, в эх, и не любят, да. Вот то, в то, в и в а сдел... и в то, так, как показал опрос, сегодня 33% россиян относятся к Путину лучше, а 42% так же, как в 2000 году, когда он впервые стал президентом. Странно, то есть, если есть те люди, которые относятся лучше, тогда мы его не знали. А сейчас знаем, да. И, ну, тогда это, наверное, такие как которые особенно любят, когда их мониторят по полной программе. То есть у меня вот такое ощущение. Я не могу сказать. Я не знаю, сколько их там реально, какой процент, но я допускаю, что такой процент есть. Нет, те, которые любят кнутый пряник. А, Госдума еще скорректировал дату выборов президента в 2018 году. И это будет 18 марта. Но мы уже об, об этом говорили как раз... Дата Приуроченной к парижской коммуне да? То есть а 18 марта там, Что-то я перебил тебя? Спрашивают После революции вернем из карманов олигархов Сворованные средства людям Я вот тут Предлагаю вернуть сворованные средства людям И раздать их тем, кто нам помогает сегодня Да Да нет, я что могу сказать про ворованные, у меня большой скептицизм на этот счет, потому что масса людей, которые думают, что вот сейчас сидят там Усманы, Сечин, там я не знаю, у них такие карманы, а в карманах у них наворованные средства, И этого ничего нет, поверьте, потому что огромные средства разбазарены. Просто вообще в ноль. Огромные средства потрачены на роскошь. А еще большие средства потрачены на поддержание этой роскоши. Поэтому большинства этих средств просто нет. нет. Все, что можно будет у них изъять, мы изымем судебными решениями, конфискуем. Все будет нормально. Да? Но сколько это будет трудно представить. Мы знаем, сколько они воруют. Но мы не знаем, сколько у них осталось. Это сложная работа, ее нужно будет проводить. Мы говорим, что должен быть внешне банк, должны быть, в конце концов, если кто-то побежит прятаться, охотники за головами, которые будут притаскивать этих людей и разбираться с ними. То есть, такие как это сказать, не неоколлекторы, да? нео не ну да, ну я так, в шутку называю. Госдума есть. одобрила отмену открепительных во втором чтении, то есть вот представляешь, какая пресса. Я вот всю жизнь, сколько занимаюсь выборами, всю жизнь слышал, что их то открепительные отменяют, то а потом опять их включают, то потом снова отменяют, а еще такая же э, есть развлекалочка с камерами, если вы помните, то есть их вначале вешают на участке, потом с участков снимают, потом говорят, что нет денег, потом на некоторые участки вешают, а на другие не вешают и так далее, ну в общем по-разному себя ведут. Госдума поддержала законопроект о лишении гражданства за терроризм. Ну, в общем-то, Конституция Российской Федерации не предполагает такого и, в общем-то, запрещает кого-то лишать гражданства. Но они, видишь, они по-своему э, решили распорядиться, очередной раз распорядиться с Конституцией. Так вот, таким каким-то, э, ну я не знаю, каким-то, я не знаю, сортированным путем, да, то есть вытереть ей задницу и спустить в унитаз. Ну, посмотрим, но я к чему? К тому, что это же первая ласточка. И они же не говорят про террористов, почему они сюда экстремистов включили. Да? Потому что дальше уже будут другие варианты. Уже вначале это те, Сам кто тоже, родился да, да. да, где-то за рубежом, потом получил гражданство, а потом окажется, что и, и те, кто родился в Советском Союзе, они тоже не в России родились. Да? А потом окажется, что кто а, получил гражданство после рождения в России, как дети рождаются, а потом ты идешь, собираешь кучу справок и, и получаешь гражданство на ребенка, у которого мама русская и гражданин России и папа русский, ну и так далее ну и в конце концов, то есть это будет касаться каждого, если кто-то что-то сказал не так, значит будут лишать гражданство. кроме всего прочего, интересная еще очень ситуация что постараются набирать побольше людей, мы уже видели из Узбекистана вот, хотят водителей взять, и им тоже будут это показывать и говорить, смотри если ты там что-то не так сделаешь все, ты улетел Сегодня в очередной раз звонил соратник и говорит, что где-то под Владимировской областью, под Владимиром во Владимировской области тренируются росгвардейцы в количестве там, трех тысяч, что ли, человек. И сплошь они все состоят из. Э, ну это надо из, проверять. Из конкурса, вот да, в Владимирской да, но... области, кто э, проживает, вы там выясните, пожалуйста, этот вопрос нам сообщите, и это интересно еще вот это с чата тоже вопрос мне как бы он тоже сильно интересен Вячеслав применение оружия по с, сотрудникам полиции в качестве самообороны будет амнистировано после 5 11 17 как вы считаете ну что я могу сказать по поводу самозащиты то есть мы говорим что незаконное Применение оружия. То есть у государства есть монополия на законное применение силы. Если сила применяется незаконно, то у людей есть право на самооборону. Его никто не отменял, это право. Право на самооборону это естественное право человека, о чем речь. Вообще даже вопрос стоять так не будет. Если люди защищались, то какие вопросы -то? Путин наградил певца Николая Расторгуева Почетной грамотой. Ну да, вижу. Вот. Лидер группы Любе отмечен он, за заслуги в развитии культуры, да. ну, Вот интересно, а Юрий музыкант 60 лет исполнялся. Вот в развитии культуры он меньше? вложил, чем Расторгуев или больше, на мой взгляд, больше э? в развитие российской культуры. Но ему даже странный грант никто не прислал. А почему? А потому что есть придворные, так сказать, ну, не буду их называть, да, и есть народные. Я <laughs> да, да, ну, да, Я, я хотел сказать, но ну, не, ну, не стал, да. Ну, и есть на, реально народные артисты. Вот Юрий Ильянович народный артист а, Ладно не буду Блохому судья Под программу реновации первым Попадает Бескудникова О, какая прелесть Вот у, в новые дома Жители района смогут переехать Уже в конце этого года Я даже уверен, что вполне э, Какие-то вот первые э, Получат что-нибудь Там интересное такое Да, их там должны как Помнишь, советский анекдот был, когда мужик на тот свет падает, помер. И говорят ему, там, говорят, слышу, у тебя и этих грехов, и добрых дел одинаково, поэтому мы не можем выбрать, куда тебя ват или в рай, ты должен выбрать сам. Он говорит, да, ну его раз в рай подняли, он там ходит, ну какие-то нарфах на играет, играют, там летают, крылья. Ну, такая скукота, посмотрел на это все. а ваду чего? Ну, его там на лифте спускают. Там гульба, водку жрут, баб мужики курят, там все нормально. Он говорит, мне сюда. Я ему говорю, точно, точно, распишитесь. Он расписался вот так и в котел тащит. Он говорит, да нет, мне не в котел, мне туда. Он говорит, это Агит-бригада. Так что вот тут я думаю... Я думаю, такой же вариант будет, да, то есть для начала будет Агид-бригада, когда каких-то возьмут, их будут показывать по телевизору, как они едут на, на зеле, там, как вот в 50-е годы с, это, с, с бортами, да, с лампами, с кошкой привозят, а там хоромы и все такое прочее. Увидимые кошек как пускают такие сюжеты будет слезу бить, а вот а потом в котел, там все как положено. Тут в чате пишут. Я гляжу, выгодно быть оппозиционером, уже дом купили. Почему мы дом купили? Я не знаю. Я считаю, что выгодно быть Усмановым. Да. Дом нам любезно предоставили соратники. Спасибо вам огромное. Кудрин, Россия очень отстает в развитии цифровой экономики. сказал он, в вот развитии. Можно я свою мысль скажу. Россия навсегда отстала в области цифровой экономики. Ну при этой власти, по крайней мере, Россия отстает. Вот Кудрин мог бы сказать, при этой власти Россия отстает во всем. Вот любую отрасль взять, какая цифровая экономика, он вообще откуда -то слова -то такие взял. Вот такое, если при случае скажет Путин, тот его может и не понять даже вообще, о чем он говорит. Какая нафиг цифровая экономика. И вообще Кудрин, где таких слов сам нахватался, я не понимаю. Цифровая. Вообще, не дай бог, что-нибудь про биткоины скажет. Представляешь, как, как вызовет там... Того... Чельс соответственно, говорит, бля, чего вообще? Краму, да, папа, это с кем разговариваешь? Как да? в том анекдоте. Герман Греф выступил перед директорами школ Подмосковья. Да, и вот рассказал губернатор там Подмосковье о планах построить 230 школ, а значит, Греф также выступал на этом семинаре. И тут столько интересного он сказал, каждая проблема это в том числе возможность. Это потрясающая формула. Мы сейчас строим школу 1 сентября, мы должны ее ввести. Это абсолютно благотворительный проект. Прекрасно представляешь, за все время, сколько существует в руках Германа Грефа э -э -э Сбербанк. Я впервые слышу, что что-то какой-то есть благотворительный проект. Но нужен. Это был проект, чтобы сказать, а мы ведь тоже благотворители. Ну вот, видишь, школу строят. Но хотелось бы напомнить Грефу, что речь идет о деньгах вкладчиков, да? а школы все-таки надо строить за счет бюджета. А у нас получается так, что люди, которые украли деньги из бюджета, они контролируют и Сбербанк, которых не украли, а крадут. Они контролируют Сбербанк и многие другие банки, а за счет денег вкладчиков и любых других денег, которые изъяты у нас, уже про проводится какая-то благотворительность, с которой тоже воруют, но более низкого уровня, товарищи. Вот центробанк объяснил Росцен на продукты. Да, причем, знаешь, как он объяснил? Он сказал, произошло ожидаемое небольшое повышение продовольственной инфляции, связанное с исчезновением накопленных запасов плодовощной продукции. А куда же они, интересно, исчезли, эти запасы? Наоборот, я вот сейчас вышел, хотя здесь в Подмосковье не Саратов, и был снег. И я вот вышел сегодня, мы с тобой выходили там к магазину, а там продают уже редиску, там зелень продают свежую и так далее. Казалось бы, наоборот, плодовощная продукция сейчас начинает появляться, потому что ее везут там из каких-то более жарких регионов, где она уже есть. И наоборот, цена должна падать. Конкуренция повышается. Да. А вот Газпром начал контролировать свои объекты из космоса. О, как представляешь, то есть, он говорит, а чё вы столько денег тратите, а мы из космоса контролируем объекты. Потрясающая ситуация, кстати, творится. Вот обратите внимание, Роскосмос никак не контролирует объекты в космосе. Но зато Газпром контролирует объекты на Земле из космоса. Это удивительные события. В общем, И, такое, такое ощущение, да, что у них там что-то, наверное, как-то они перепутали Может, они врут просто. <с> ну, я, я даже не сомневаюсь в этом. <с> в том, что они врут, но зато как красиво. <с> а? красиво. <с> как красиво. Дворкович, новые рабочие места, места в РФ будут создаваться за счет стартапов очень — Хорошо, но вопрос такой, а стартапы-то за счет чего будут создаваться? В рабочие места за счет стартапов, а стартапы за счет чего тогда будут создаваться, я ни, ни, ничего не понял. да Или или, или, так? Да, да. или красивое слово, да, вот. красивое слово «стартап». Да. Как, есть, как помнишь, он говорит, Петь, ты что там на крыше делаешь? антенну натягиваю, эх, красивое имя Антена, вот приблизительно то же самое. Про Сегодня у нас прям новость за новостью. минтрута опробует электронные трудовые книжки на базе Сбербанка, который строят школы и так, в доме, который построил Джек, и при этом у нас проблемы с электронной экономикой, да, и вообще страшные дела. То есть они решили все, все преодолеть трудности одним прыжком. То пропасть одним прыжком преодолеть, ну такую какую-то совершенно невообразимую пропасть пишут в чате стартап это старые тапки может быть они так подразумевают силуанов курортный сбор можно распространить на регионы золотого кольца конечно иногда открываешь рот от удивления то есть вот золотое кольцо которое ну так с большой натяжкой, там как-то называют, э, каким-то там местом отдыха, туризма и так далее. Ну, с очень большой натяжкой. Ну, э, разве можно сравнить с действительно какими-то там туристическими меками, да, ну, точно не золотое кольцо, и кое-как там что-то кто-то пытается выжить, да, ну, а из них тоже пытаются выжить только. Вы, вы, вы... Я вот вам с, с уверенностью в 90% курортный скажу, сбор. что по золотому кольцу можно ехать, по хорошей дороге только процентов 30, все остальное это ямы и ухабы. Не, ну, курортный сбор-то собираются, я так понимаю, со всех получать, из граждан, которые там что-то сдают. Представляешь, в каком-то Владимире, Ярославле, кто-то сдает таджикам квартиру. К ним приходит и говорят, слышишь, ты курортный сбор против. Скажут, вы охренели, что? какой сбор? И, у, нет, меня, нет, у меня и, тут работяги, да, не хватает. И, курортный и, сбор платил. в гостиницах дороже, чем даже в той же самой Турции. Еда на том же самом уровне, по деньгам я имею, по качеству. Веревав, тебе подарили ведический оберег, почему не носишь? А почему вы думаете, что я не ношу? А? Нет, на самом деле, действительно, подарили много, и все я носил с собой, у меня целая сумочка, вот Кость не даст соврать, но когда меня а, притащили в Саратов, в, из Саратова, вы знаете, они не успели, а, как бы мне, собрать все обереги в дорогу. Хорошо, что я успел надеть тапки, когда. Меня вытаскивали, Больше да? Того, скажите, что сумочку до да, мы и найти не Да, будем. сумочку, да, там что-то куда-то делась, куда-то сумочка. Ну, я думаю, что найдется. И у нее сейчас какой-то гвардейский портной вшивает Роснано-разработанный микрофон. Есть, Мальцев там, решил так, чужими руками так, на так, трон так. залезть. А чем вы лучше Путлера? Такие жульбаны. Это как-то странно звучит, хотя бы потому, что я не, не, не сегодня и не вчера родился. У меня есть как бы некоторый жизненный путь. И представьте себе, я открыто выступаю против этого режима, открыто выступаю против Путина. И все, конечно, прокопали до дедушкиных носков, и кроме носорога, еще что-то еще, больше ничего не раскопали. Вот нет ничего на Мальцеву, кроме носорога, на котором он написал имя «Слава» в 1986 году. Представляешь, все, человек работал зампредом Думы в трех созывах, имел охранное предприятие. Представляешь, что вот там пишут всякие гадости. Вот представляешь, если хоть что-нибудь э, из этих гадостей было бы правдой. Да я бы же давно пожизненно сидел бы, понимаете, давно бы. И Ты кроме по носорогу-то, кроме ваших слов, никаких доказательств да, нет. Да. Я Но вот пользуюсь... Сейчас, еще надо понимать, что огоревшая кожа носорога спиливается пилами. Да, все это понимают, все, да. Это... Тут, тут, тут носорог Ой. 5 тонн весил. Пользуясь паузой, прошу еще поставить всех лайки, подписаться на канал. У нас сейчас смотрят, по мнению YouTube, 8753 человека. Хочу видеть 4000 лайков хотя бы. И также вы можете задать вопрос в прямом эфире при помощи доната, третья строчка под видео. И мы обновили все платежные термины системы. Да. Посмотрите, пожалуйста. Так вот, Сани пишет. Спасибо вам. Спасибо вам. вам. Спасибо. Сергей, когда во Владивосток прибыло судно из Северной Кореи, был отцеплен морвокзал, и никого не подпускали, пока это судно не ушло. На борту судна были какие-то... Шишки. Какие шишки? Интересно, кстати. Конопля может. Татьяна Александровна, кандалы для ВВП. Тарас. Спасибо. Сергей, за революцию. Спасибо. Жека, не ждем, а готовимся. Спасибо. Так, очень хорошо. Так. Правительство решило избавить российский мед от антибиотиков. Интересно. Лучше бы вот как-то избавить от антибиотиков в кавычках я вот этот фильм не видел но говорят там какого-то вора звали антибиотик вот, лучше правительство от антибиотиков избавить которые разворовали уже все вот тут спрашивают уже не первый раз в чате тоже Вячеслав Мальцев после революции вернем приоритет Конституции над международным правом я не нот, но это важно вот так, мы, может, после революции решим? Нет, во-первых, должен народ такие вещи выполнять. А во-вторых, вы же понимаете, что... Я говорю, вот есть принцип римского права, который не помнит Путин, потому что у него тройка была по римскому праву, что договора надо выполнять. Что такое международное право? Но в основном оно сказать, базируется на международных договорах. Но ну, как можно подписать международный договор, а потом сказать, слышь, а у нас вот там какая-то своя конституция, которая, значит, по-другому рассматривает эти вещи. Поэтому мы этот договор выполнять не будем. Нифига себе, тогда зачем вы это подписывали? Но если вы подписываете международные договора, другое дело, другое дело что можно какие-то договора не подписывать, и за это голосовать серьезно. Есть договора э -э, о вообще наличии или отсутствии которых нужно, и участии в которых нужно спросить весь народ, хотим мы это участвовать, да? А то может так же получаться, как с Будапешским соглашением, да, там все подписали, а потом говорят, да нет, да, что-то все ерунда какая-то. Так не бывает. Слава, вот вам тут пишут. Слава тебе, благословение от мира Ошо. Ты прекрасен, восклицательные знаки. Да ладно, даже я сам вижу, что я, мягко говоря, не прекрасен. Но спасибо, спасибо за комплимент. Вячеслав Вячеславович, как попасть к вам на диван? Или это только для элиты? Да вообще, Ты вот мы сегодня... сегодня да. Видите, вам Да, да. Уже. да. приходите а, еще, да. Одинцовский район, поселок Лохина, Родниковые 22. В 21 час эфир, вот в 20.45 приходите, И нет вопросов. Еще мы сегодня увидели по женщину. Расскажите про это. Которая... Да, да, да, все женщины. Ну сидел, ты расскажи, ты лучше расскажи у тебя с... лучше. Сбоку, но ну, с другой стороны водительского места с открытым окном, и услышал крик. Вот это нифига себе, вот это мне повезло! И, обращая внимание в сторону, увидел женщину за рулем. Ну, какая-то большая машина у нее была. Ну, может быть, ну, не знаю, серебристая, но ну, Ланкрузера например, 80 или что-то подобное. Нет, нет, что-то это. Мицубиси была Паджера, Митсубис, Паджера, да. Большая, я видел ее сбоку, там не сильно обращал на нее внимание. Девушка сказала, что муж каждый вечер смотрит. И я вот в связи с этим хочу спросить. Вот я так понимаю, это все Одинцовские ребята. Добро пожаловать в Народный дом. Ждем вас в гости. То есть вы все тут вокруг сидите, смотрите, знаете, где мы находимся. Приезжайте в гости. Вячеслав, как назовете ФСБ после 5 -го, 11 -го, 17 -го? Ну, Вероятно, преступной организации, как я думаю. У Да, ФСБ. Да, но, но мысль-то, наверное... Вот Марк Успенский, он, наверное, хотел спросить, что будет с ФСБ. Но ну, я думаю, будет как это суд ссыл к Сибирь, да, там и ну, нам такие организации не нужны. Вот сейчас люди начнут меня критиковать, скажут, что обязательно нужна какая-то секретная организация, у которой есть секреты ото всех и даже от самих себя, и они настолько секретные, что никто не знает, чем они занимаются. Вот наверное все-таки не надо. Вот честно я скажу, потому что секреты, о которых никто не знает и это полная фигня, это, это какая-то шизофрения, честно, потому что нет таких секретов сейчас в современном обществе, которые никто не знает. Мы даже встречаются первые лица государств, которые живут еще в 20 веке, вне информационной эпохи, и что-то они там между собой чирикают и принимают какие-то решения, которые мы с вами здесь сидя, вот здесь вот. Прогнозируем совершенно спокойно. Почему? Потому что ну, это все на поверхности. А представляете, сколько там штампов этих стоит? Секретно, совершенно секретно. Секретнее секретного. И ничего. Российских водителей начали арестовывать за тонировку. <связать> да, видишь, какая прелесть, то есть это сказали, что происходит вдруг, это не вдруг, я даже сидел с людьми, которых арестовали за 500 рублей, они ходили самые удивленные, Знаешь, вот тот, как в анекдоте про черный, про белую корову, удивил белую корову, а ходили такие с открытыми ртами, я говорю, а что это? А, говорит, он там 500 рублей штраф не заплатил какое-то время. Посмотрели, 500 рублей за должность, все, 10 суток влепили. Представляешь, да, потрясающая ситуация. Причем они, я говорю, они самые растерянные такие. Нифига себе, да. Как в том анекдоте, когда едет поезд. Колеса крутятся, из-под колеса вылетает отрубленная голова случайно И посиневшие губы шепчет себе Сходил за хлебушком Вот так и здесь, да Человек, Причем масса людей, которые пришли что-то в полицию Для каких целей? Ну там, паспорт поменять, еще что-то там приходит Говорит, а я вот пришел к вам Они... «Очень хорошо, там, ты, ты, ты, 10 -10. нормально, 10 -10. да, вот тут 10 -10. распишись, 10 -10. Все. и, и езжай, родненький». Причем, я говорю, там были такие, которые, которым сказали подождать в коридоре, то есть их привели -10. в суд, сказали «Судья занят, подождите в коридоре». Вынесли бумажки, отдали, оказывается, это все судебный это время писали, да, судебный процесс был, писали бумажки и все, и отправили сразу. А еще бывает, выбегает помощник судей, выбегает Говорит, хотите 35 тысяч или 5 суток. Мальцев, мне нравится ваш юмор, смотрю три года. Мне тоже нравится. Здесь вот пишут, какой-то очень, ну ладно. Мне не нравится, я знаю, мне не нравится причина этого юмора. Я бы с удовольствием был очень скучным человеком. Вот представляете. Там нормальный у людей зарплата, транспорт ездит нормально, дороги хорошие, медицина, образование все так замечательно, все нет вообще ни одного повода посмеяться. Я, может быть, конечно, увидел бы там смешной галстук на Киселеве хохотал бы. У меня каковы Мальцев, дурак. Увидел смешной галстук там и, и ржет по почему этому поводу. Мы? Почему да. мы висел? Потому что у нас есть Выход. выход. Да, кстати. Кстати, да, вот э, выход и есть, да, видите, и... Прощение кредитов, квартиры, Мы, мы сегодня очень много людей видели грустных, безумных, они такие ходят, замученные, а мы смеемся. И, и почему? Потому что мы видим выход, а они не видят. Здесь вот в чате Да. Мальцев готов принять Конституцию с Лакшиной? Я вот думаю, Мальцев может быть готов на все что угодно. Народ готов принять Конституцию с Лакшиной. Россия перенесет приоритет на вооружение, на вооружение сухопутной армии. Да. Представляете, Вова опять очередной раз отличился, то есть сказал про проект госпрограммы вооружений на 18-25 годы. Это вот к вопросу э, всех этих стартапов и так далее. Но если вот даже в армии то есть там, где сейчас сам Бог велел двигать э, всякие гаджеты из информационного мира и развивать технологии будущего, здесь говорят: все опять э, будет у нас там, там инфантерия, будет. да, опять будет артиллерия, и все там царица полей. Нет, да, взять. и будем развивать мы сухопутную армию. Космические войска, там, Android, Android. Да, никак, да никакие там невероятные вещи, а все, пехоту, пехоту будет Вова развивать, ну и естественно внутренние войска, потому что он думает, что при помощи их может удержать свою власть. И вот для обеспечения обороноспособности надо задействовать весь научный потенциал, сказал Вова, так еще, это, это, это спиноза какая-то просто, Тут Вова прям, вот, весь научный потенциал. Сразу вспоминается, я говорю, один товарищ мой, который сказал, давно это было, он сказал, для написания законов нам помимо юристов-теоретиков надо пригласить еще юристов практологов. Вот так, так этот вова тоже. Так, так же он сказал тоже так как будто такую идею, какую-то сверхценную идею выдал народу по поводу всего научного потенциала, а весь научный потенциал на одной флешке наверное уместится. Вот так, если уж по чеснухе, весь научный потенциал России думаю, сегодня, сегодня можно уместить да на флешке, там еще можно какие-то фотографии семейные еще разместить. Флешка будет сделана Китаем, Китаем, поэтому не при помощи научного российского потенциала. Поэтому он весь и нужен, чтобы пехоту, даже пехоту снабдить чем-то нужен весь потенциал России научный, ужас. Двигатель Флагмана украинских ВМС сломался сразу после ремонта. О, это вообще топовая новость. Гетман Сагайдачный сломался, все, все так радуются. Представляешь, как будто вот, я не знаю, что, как будто два авианосца двигались не в Корею, да, Рональд Рейган и Карл Винсон, а в сторону Крыма, да, и вдруг сломались. Вот приблизительно такая же радость у всех возникла, Сагайдачный сломался. Почему-то, честно говоря, не, не, не сильно радовались, когда Рональд Рейган сломался два дня назад в японском порту, да, что ну, как-то не было этих таких заявлений, хотя можно было бы и, и здесь поприкалываться. Василий Мельников спрашивает, Слава, так что по поводу сотрудничества за небольшое вознаграждение, вы знаете, кто это? Человек? Ну, вот в чате пишет Василий. Не, не знаю. И впервые, слышь, я знаю Василия Мельниченко, это я знаю. Ну, И ну, мы ну. с ним сотрудничаем без всяких вознаграждений, да. Госдума пригласила главу ФСБ для отчета о вмешательстве США в дела России. Да, вот, видишь, сейчас пригласят в Госдуму, все засекретят, придет Бортников такой, ну. придет, будет рассказывать о вмешательстве США в дела России, а эти будут сидеть что-то конспектировать такие для себя, такие с умным видом. Потом очередной раз Рашкин напишет запрос, а ему этот да, запрос ответит и поставит такую печать. Совершенно секретно. Все, нельзя, ни в коем случае. Никому больше рассказывать. Ты знай, но никому не рассказывай. Полиция не расценивает въезд авто в толпу в Нью-Йорке, как теракт. Да, там машина врезалась в толпу, вот как-то странно все это вот так выглядит Два, 22 человека, говорят, пострадали, причем несколько тяжело, а девушка молодая погибла Но говорят, что человек был не в себе, который въехал в эту толпу и не террорист и по этому поводу нужно, конечно, радоваться. Слава богу, не террорист, представляете, ура! Как покойничек, да, перед смертью потел. Потел, хорошо. Трамп предложил бороться с возделыванием какао в Колумбии. Он что-то там зарапортовался и несколько раз требовал прекратить, значит, производство кокаина, ну, коки, а также еще и какао. Ну, наверное, вот президент Колумбии очень сильно удивился, когда мы заявили, что он не должен какао возделывать. Спрашивают, как отправить донат стриму. Я так понял. У нас под... есть ссылка, третья сверху, под видео. Третья строчка, в смысле, сверху. Задать свой вопрос прямо в эфир, помочь проекту. На ну, нее нажимайте, а там все написано. США направили второй авианосец к корейскому полуострову. Ну да, Рональд Рейган подчинился, он немножко там сломался. Они не говорят, что сломался, но я подозреваю, что это была катапульта. Чует, так сказать, сердце, что это была катапульта. На Рыгане, и вот пошел он вслед за Карлом Винсоном. Хотя, честно говоря, находясь в порту, в японском порту, да, он мог бы и никуда и не ходить. Ну, что, самолет там лететь 10 минут. То, то есть, эти, так сказать, проходы, это больше такой же вариант для интернета. Ну, вот как у Кимченына там танки стоят на берегу, то американцам обязательно нужно два авианосца. А еще, посмотрите, они притащат десантные корабли, которые выглядят как авианосцы, и вот две авианосные группировки, да еще десантные корабли, там будет визуально будет штук пять авианосцев, то есть там со всякими делами, будет очень красиво. То есть, картинка будет очень хорошая. Дорогая, конечно, безумно дорогая, но очень хорошая. Но эта картинка нужна Трампу. Нужна, конечно. Представляешь, сколько времени не делали таких картинок. А она будет на, там я не знаю, на каком-то крутом, там, на тайме, на журнале. Ну, Где-то на обложке она появится. Ньюсвик, Билборд, я не знаю, где она там. Появится обязательно... Трампу сейчас прям как воздух нужны такие картинки. Другое дело, что будет дальше. Потому что мы же понимаем, пришли два авианосца, там куча десантных кораблей, конвертопланы летают, самолеты летают, подводные лодки ныряют, они же там тоже не пустые. И вот, что дальше-то? Вот представьте такая ситуация, вот этот сидит толстенький, ну смотрит, он там по утрам любит смотреть на запуск ракет. А тут что-то ему сгрустнется, и бабахнет он по ним. Хотя он может даже и промахнуться, может стрелять в другую сторону, а улететь к ним. И как они отреагируют, я не знаю, военные, люди нервные, они могут в ответ стрельнуть. И, в общем-то, серьезная ситуация. А надо сказать, что это все происходит на границах России. Это вот нам сидеть в Москве, кажется, что это очень далеко. Леха сидит сейчас в Уссурийске, это в двух шагах от него происходит. Буквально 500 километров. Меньше Или даже даже меньше, да? даже меньше, представляешь? А он в России не забывает. Да. Вячеслав, считаете ли вы татар и евреев, родившихся и живущих в России русским народом? Конечно конечно те которые сами считают себя русским народом естественно да не ну те которые мои друзья точно все сами считают себя русским народом у меня очень много татаров в друзьях очень много да и евреев тоже много поэтому ну я как рассматриваю русскость так скажем ну, как, как культуру, конечно. Прежде всего, это культурный элемент. Но вот у меня масса э, друзей татар, которые... Э, вот сегодня один приходил сюда. Вот у него дочка и два года. Она говорит по-русски. Я думаю, другого языка она не знает, безусловно. Э, она говорит по-русски, как пятилетний ребенок. Может, даже как более старший. Я был потрясен. То есть это вот новые дети, дети Индиго, продвинутые, я же рот открыл, а? и я спускаюсь по лестнице. Дядя Слава, я такой раз, она меня первый раз в жизни видит. Ну, она слышит а об этом? Ну да, ну конечно, и я к тому, что я вообще не делю никак. Да как можно родить, если человек считает себя русским? Как, как это можно расчесать-то под русского? То есть, ну что там, уши какие-то такие должны быть на русском. Нет, даже вот, предположим, человек родился в России, там считается евреем. И чего? Он что, как-то изменяет? Он, он, он не такого Пушкин, как мы читал, или там не такого Толстого. Он по-русски -по говорит плохо. Я вот знаю одного наполовину армянина наполовину поляка, он лучше меня по-русски говорит и пишет. Гораздо лучше поэтому что тут говорить. То есть, это вот информационный мир, конечно, он будет, наверное, разделять по-другому. То есть, национальность она, наверное, будет разделяться как-то в более широкие группы, такие как англоязычный интернет рунет и так далее то есть представителем какой языковой там э, группы да, ты являешься потому что представьте информационный мир он дает общее мышление в рамках вот, вот рунет допустим в рамках рунета Одни и те же хэштеги. Если даже мы говорим о культуре с точки зрения э, изучения какой-то классической литературы, музыки там, и так далее, то сейчас это несколько трансформируется. Сейчас э, одно и то же мы думаем и говорим о политике. Одно и то же, э, одни и те же вот эти мемы мы видим. И мы видим, как развивается наша общественная жизнь, и развивается в рамках именно той культуры вот, информационного мира. То есть она уже как-то растянулась. Вот именно э, мы видим рунет-культуру или там англоязычную культуру. А вот китайской культуры в интернете, видишь, э, э, да, не получилось. Это удивительная ситуация. Первым по языкам идет в интернете английский, а вторым русский. То есть, казалось бы, там испаноязычных гораздо больше, китайцев так уж вообще. Больше, да, чем да людей, или как... там индусов, а, но тем не менее. Здесь пишут, где они сидят, я сейчас ФСБ вызову. Вы не волнуйтесь, они уже здесь, и мы их сами вызвали. Нет, кто-то. Кто... Ну, кто пишет. Да, Китайцы... нет тут ФСБ вызовет. В Лохино мы сидим, в Родниковой 22 Они тут, видите, как-то приезжали 13 числа Проводили обыски Китайские истребители перехватили самолет ВВС США Ну, самолет такой Странный, если так уж между нами То есть, он Это лаборатория, которая исследует Атмосферу после ядерного взрыва то есть она лаборатория Boeing, значит, 103, ну раньше были это РС-135, да, а сейчас там какие-то другие буквы, потому что, ну, как бы, он не разведчик, он разведчик, но вот экологический такой разведчик. То есть он выясняет какая радиация и так далее, и куда что летит. То есть, на полном серьезе, что ли, они готовятся к ядерной войне. Я не знаю, но, в общем-то, нужно внимательнее к таким вещам присмотреться. Коалиция во главе с США нанесла по сторонникам Асада. Да, это вот главная новость. Мы сейчас пока... Не на достаточном уровне ее оценили, это, да, очень, это очень важная интересная. новость, да, то есть Соединенные Штаты и коалиция, не только США, как с этими ракетами, которые Трамп запустил, но и вся коалиция ударили по войскам Асада, там и танки, артиллерии артиллерия попали под раздачу, но попали военнослужащие, конечно, и вот тут нам люди привезли фотографии, я все показывать не буду, потому что вот мне вчера на ночь и показали, я честно говоря очень тяжело отреагировал, хотя ну я чего только в жизни не видел, то есть, и на вскрытиях я был в морге очень часто и в общем, труп переносил и всякого видел, но поэтому покажем самые легкие фотографии, так вот это фотографии сделаны в Сирии, и это наши люди, кто, так скажем, работает от России. То есть это не госдеп, там ничего, это, это наши сделали, и это люди, которые прекрасно понимают, что там происходит. То есть они, они понимают, что в России там совсем не права. При этом они, конечно выполняют там задачи страны России. Вот такие фотографии, сейчас я покажу, ведь. Так, ну это я говорю, это выбрали мы, прям вот. То, что можно показать, потому что там остальные просто горы мяса, просто горы мяса, причем детские такие вот, страшно, совершенно страшно. Вот это детские рисунки. Тут такие, видите, с вертолетов кидают. Ну, нужно понимать, чьи там вертолеты летают. Пока вы смотрите на экран, можете нажать лайк. Like. Так, ну, больше не будем показывать. Так, Опа. Ага. Так, слушай, как мне. Ага. Что-то он у меня не закрывается никак. Володь, помоги мне, пожалуйста, у меня что-то подвисло. Так, вот Лавров заявил, что... Э... Удар с ВВС США по оппозициям правительственных сил Сирии является противозаконным. Да, причем он... Э, Что-то не, не убирается фотографию, убери, пожалуйста. Ага, вот. Не-не, ты зачем мне фотографию эту, другую-то поставил. Нет. О, ну слава богу. Спасибо. Да, что-то подвисает у нас. Да, противозаконным, причем он как-то странно это назвал. Он сказал, чтобы бы ни было причины, по, как, по которой командование США приняло такое решение, этот удар является нелегитимным, противозаконным. Это очередное грубое нарушение суверенитета Сирийской и Арабской республики. Ну, легитимность, это, конечно, здесь некорректно, вообще это слово применено, я не понимаю, что с Лавровым, может он там хорошую какую принял, то есть легитимность, это все-таки относится к власти и отношения с властью, если он считает, что законным или легитимным, да, может быть война, война может быть легитимной, то есть такая одобряемое всеми, что такое, такое легитимность? Это одобрение большинством, прежде всего, то есть тем, кто тебя на, наделяет э, суверенитетом или частью своего суверенитета, вот что такое легитимность, то есть это придумали фиг знает когда еще, э, когда нужно было Наполеона размазать, вот тогда придумали легитимность слова, и никакого отношения к войне это не имеет. Почему? Потому что любая война, она нелегитимна. Особенно, когда происходит э, война, происходит гражданская. Потому что гражданская война ⁇ это результат нелегитимности власти. Любая гражданская война. Часть населения считает эту власть законной, эту власть своей. Причем может считать ее э, по-любому так сказать, принципу, может быть из-за того, что мужик с автоматом стоит и в голову целится и говорит, это власть легитимна, да, да, легитимна, да, легитимна. Жизнь, может быть в какой-то другой причине, да, но вот другая часть, которая там из рогатки стреляет этими бомбами, как там мы видели очень часто на фотографиях, она же считает эту власть нелегитимной. И она воюет с этой властью, поэтому то, что сказал Лавров, откровенная ну, такая глупость, да, мягко говоря. И вот обвинил он США в потакании террористам, почему-то они вот там, те, кто борется с Асадом, террористы, а Асад, который, в общем-то, применяет государственный террор, Открыто применяют. И все люди, которые у нас там находятся в Сирии, причем на нашей, казалось бы, даже ну, на нашей, я имею в виду на российской стороне, они это подтверждают. И летчики, которые туда прилетают, и те, кто там работает в медицинских учреждениях, говорят, да, там, там кошмар. И там Россия не права. И вот Пентагон объяснил удар по про про правительственным силам в Сирии обороной. Ну, правильно говорит, мы обороняемся. Хотя, ну, имеется в виду, что, конечно, Пентагон защищает интересы свои, своих сторонников. Но я так понимаю, что говорить на войне об обороне, ну, тем более Соединенным Штатам, ну, может быть, об ответных каких-то шагах, да, но точно не, не об обороне, потому что вот Путин обороняется в Сирии уже сколько, полтора года, да. Соединенные Штаты тоже. И все обороняются в Сирии, обратите внимание. От кого? Там. А, вот да, вот интересно, от кого прилетают, бомбят, расфигачивают всех на границе. нет. Нету. Мы, говорит, обороняемся. Этот, ну, Эрдоган, ладно, еще говорит, там что он обороняется, понятно. Хотя я, естественно, не поддерживаю Эрдогана, но он может хоть как-то объяснить это. Есть общие границы, там есть курды, которые э, на территорию. На эту, да и не просто проникают, они там взаимодействуют, они и здесь, и там. Ну, то есть у него, может быть, была другая возможность, но мозгов не хватило по-другому. Ну а все-то остальные, от кого они обороняются, когда они расфигачивают там все, особенно Вова. Вот здесь спрашивают, что вы предлагаете. У нас есть сайт орг. Там у нас проходят прогулки, там люди выкладывают, где прогулка, когда прогулка, фотографии с прогулками. Также там есть программа, которую мы здесь принимали 5.11.2016 по поводу развития страны после революции. И вот пишут еще на... в чате, мы об этом не знаем нам, что-то не донеслось до нас в информационном мире, что дальнобойщики собираются ехать в Москву. Я так сильно надеюсь, что они едут к 12 числу вместе с нами пойти на Тверскую улицу и посмотреть, как там будут организовывать несанкционированный митинг или несанкционированный как его назвать, ну, митинг, да, правильно? Да, да, ну, надо посмотреть 12 по числа, да. дальнобойщики приезжайте, и вместе сходим посмотрим. Вы там где-нибудь припаркуетесь на обочине, и мы вам покажем, где он должен быть. На Тверской на обочине. От Вячеслав, да, раздавать Вячеслав. квартиры каждому будете, безусловно. Я думаю, что жилья, будете, жилья да, будет, будет очень много. И необходимо будет сразу, чтобы были собственники какие-то, там же все развалится. Да, Поэтому, да, людей. прокуратура Швеции закрыла дело против Ассанжа об изнасиловании. Да, Ассанж э, скрывался, вы знаете, в Англии, в посольстве Эквадора и периодически там какие-то приходили документы о том, что вот-вот, значит, сейчас прекратят его преследовать, но этого не случалось. И тут Швеция официально заявила о том, что прекратила расследование по его делам, и, в общем-то, больше не требует его выдачи. А, соответственно, значит, ну, как бы его никто не может задержать, хотя вот британская полиция заявила, что в случае, если он выйдет, из посольства Эквадора, они его задержат. Я не знаю, на каком основании. Ну, я думаю, что это чистая формальность сейчас разберутся. Ну, очень радостно. Если Асан сейчас будет свободен в перемещении, то каких-то новых вещей можно будет ожидать. Я имею в виду. Новых СМИ. разоблачений. Это следующая новость, гениальная. СМИ. Президент Бразилии пытался подкупить инициатора импичмента. Русев, да. Ну, в общем-то, нынешнего президента обвиняют в том, что есть видеозаписи, действительно она есть, компрометирующая, значит, его и о том, что на этой записи подкуп запечатлен, значит, то есть разговор о подкупе в 630 тысяч долларов. Это еще раз говорит о том, что нет никаких секретов. Президент Бразилии отказался уходить в отставку. но ну, вынесут тогда. Это же совершенно точно. То есть, всякие кассетки, всякие элементы информационного мира на сегодняшний день имеют более весомое значение, чем решения судов. Как это не парадоксально. Да, и я думаю, что если возьмут скрепко, то вынесут. Тем более уже опыт есть. И раз есть опыт, есть возможность. Значит, народ является субъектом политики. Политика искусства возможного. Может народ вынести президента Бразилии. Но ну, одну вынес президент, что ну, почему этого не может и этого может. И это вот очень правильная вещь. В Каракасе. В ходе столкновения свыше 50 человек получили ранения. Да, там, видишь, в Венесуэле продолжаются всякие столкновения, мягко говоря. Ну, вот спрашивают, перейдет это в гражданскую войну или не перейдет. А Мадура будет упорствовать, конечно, перейдет. Вот, хороший вопрос, я так понимаю, человек заинтересован. Задавал вопрос ранее. Что будет с военнослужащими, сотрудниками спецслужб и других служб безопасности после 5 11 Дальнейшая служба, запятая пенсии, запятая льготы. Ну, все будет зависеть от поведения в те дни, которые будут серьезными да, для России, в дни испытаний. Если какие-то полицейские, там сотрудники спецслужб, СБшники будут в народ стрелять из огнестрельного оружия, да, то я боюсь, что для них уже ничего не будет. Как-то я боюсь, что мы даже не сможем их судить. Ну, давайте не говорить по-честному, не успеем. Не да. успеем да. А для остальных, кто правильно себя поведет, те, кто с народом, ну, конечно же, все будет нормально. То есть, если мы предполагаем, что у нас никто не будет расхищать национальные богатство, то они, значит, будут распределяться между всеми, а уж тем более... Будут иметь отношение к работающим сотрудникам правоохранительных органов. Вот на листовке все сказано. Да, правоохранительную систему. Да, вот на листовке все сказано. Правоохранительная система останется. За которую, кстати, да. сегодня или вчера сотрудники полиции взяли молодого человека за руки. Путин 25 мая встретится с президентом Филиппин Родриго Дутерте. Да, и вот я, я не понимаю, честно я тебе скажу, такое ощущение, что он просто развлекается, то есть Украина, Сирия, теперь заявление о том, что давайте помогать Венесуэле, ну там реально назревает гражданская война, теперь он в засос с этим Родриго Дутерте и этот Родриг Дутерты, ну который так упуленный на голову, это совершенно очевидный, и из которым надо очень аккуратно себя вести, и лучше посылать Лаврова общаться, он с ним встречается, а тот заявляет следующее: о, о встрече с с Эдзенпином. Дутерты говорил мне. Он мне ответил, мы друзья, мы не хотим ссориться с вами, мы хотим поддерживать теплые отношения, но если вы будете настаивать, ну это на спорных территориях между Китаем и Филиппинами, то мы начнем войну. Это прямая речь. Сы Цзиньпин сказал Дутерто. Вот представьте себе, Вова наверняка эту информацию имеет. Он имеет информацию, что там была железная угроза начать войну да, в отношении Филиппин, Китай, и влазить вот, ну, на стороне Дутерте, ну, нам-то что там ловить вообще? мы к этому какое отношение? Как в том анекдоте, помнишь, про медведя, который, когда лось упал это, в <coughs> яму, яму да, в волчью да, яму, а там, да, там медведь, уже леса, волк, ну, они там сидят несколько суток, он смотрит, голодный на него, Поглядывают, ну, думают, ну сажут и говорит, ребят, мы тут с вами тянем вместе, там, туда-сюда, вы меня съешьте, я там травоядный, а вы хоть как-то продержитесь, да? Они говорят, да ладно, ты что, да не, не, не, только, говорит, мне надо, чтобы вы последнее желание мое исполнили. Они говорят, какой он, говорит, у меня на наколка. И, говорит, жена смотрит, всегда смеется. А я, говорит, не достаю, не могу посмотреть, что там написано. Говорит, вы мне расскажите, и все, можете меня есть. Ну, а туда все забежали, смотрят, на их ногами хлопнул, оттолкнулся о них, выпрыгнул и убежал. А эти кончаются, ну, волк с лисой сразу померли, а медведь лежит, кончается с пробитой грудью. Говорит, а я откуда полез? Я же вообще читать не умею. Вот... Это похоже, понимаешь, ты куда лезешь, вов там люди между собой разбираются. А И... ты поможешь, да безумие какой то Вот я говорю, вы обратите в меня спрашивают, а начнет Вова войну там на Украине? Да у него еще тут столько новых разных мест, Венесуэла, теперь Дотерто там с китайцами разбирается, эти разбираются с толстеньким. И он везде хочет влезть, понимаешь, как тот Кобелек, который сучья свадьба, и маленький бегает Кобелек, ему говорят, ну даже если ты туда к ней пробьешься, ты даже не достанешь, как что-то ты здесь делал. Что он говорит, страсть люблю, крутые тусовки. Вот это вот совершенно точно. Да, я говорю, как вот я для себя, извини, прям такую. Маргиналь, как из того анекдота, куда вы меня тащите, педорасты? Да, вот я каждый раз, когда слушаю, даже я телевизор уже не смотрю, давно я когда слушаю, человек говорит, у меня вот такие глаза, я думаю, ну, вот это, вот это, куда мы и куда еще нас притащат эти ребята? До 5-11 времени совсем мало, но я, я даже не могу. Вот вы меня попросите спрогнозировать, с чем мы придем к 5-11. Не знаю. То есть я вполне допускаю, что еще с целой кучей войн, там каких-то разбери Да, причем казалось там в прошлом году, что ситуация прогнозируемая, там, вот оно будет конец. А сейчас понимаешь, что этот конец может быть так далеко, что увольте. Путин назначил Михаила Гальперина уполномоченным РФ при ЕСПЧ. Ну, лучше Марка назначим. Ну, мы назначим, так что ничего страшного. В ГДР внесен законопроект о наказании за незаконную магическую деятельность. Да, в, го в, Госдуме, а в, Госдуме, да, да. в Госдуме представляешь законопроект, предлагающий установить уголовную ответственность за незаконное занятие Магической деятельности. То, есть, То есть, есть есть вариант Законное занятие магической да, деятельностью да, да. Да. То есть если ты отстегиваешь Ты законно занимаешься да. Магической да. деятельностью А если не отстегиваешь Незаконно занимаешься Потрясающая вещь представляешь. Надо, С этим надо идти в Хогварт там, вот, Фантастика вот, Гарри Поттеру да, да. Вот, вот, вот как раз про мир, да, Россия и Китай запустят совместный телеканал Тв Брикс. Представляю, что там будет. Ну, боюсь, что не запустят. Ну, в общем-то, понятно, что это будет такой отмыв, но не успеют до 5.11. таможенники в аэропорту Домодедово задержали двух россиян, прибывших из Индии с бриллиантами на сумму более чем 16 миллионов рублей. Да, вот тут интересная вещь, меня она удивила. У задержанных обнаружили 87 камней весом почти 100 граммов. То есть, каждый из них, даже если, предположим, они одинакового веса по одному грамму это по 5 карат. Ну да, это, это минимально. И, исходя из всего, некоторые больше даже. Некоторые даже больше, чем 5 карат. Представляешь? То есть, однокаратный бриллиант я специально залез, да, и, по, и посмотрел, что он стоит миллион, миллион, как сказали бы в этом фильме начальник Чукотки, да, я очень удивился, потому что тот, который 0,98, он уже 300 тысяч стоит, то есть это вот такая интересность, да, то есть, мне казалось бы, миллион, 87 камней, даже если по миллиону, да, ну, не по миллиону, а там получается по 5 как минимум, да, то все равно это получается точно не 16 миллионов. Вот откуда ну, такие, 100%. да, как, откуда такие цифры берутся? Почему-то, вот когда касается наркотиков, там какие-то немыслимые цены, как будто их кто-то продает на рынке, и поэтому есть такая рыночная цена на наркотики. Но на бриллианты то она есть, и она указана, почему здесь другая. Я, честно говоря, совершенно не понял, и вот а, к специалистам обращаюсь, потому что мне реально интересно, да, почему э, такое количество бриллиантов оценили в 16 миллионов, всего-навсего, рублей, не долларов. Правительство Японии одобрило законопроект об отречении императора Акихита. Так... Так, ну, что же, Акихита еще, наверное, год меньше, чуть меньше года назад сказал, что все, короче, старенький уже соскакивает, поэтому старшему сыну передает, так сказать, свое место, трон. Хотя мы понимаем, что после Второй мировой войны несколько другое, представление во всем мире об императоре Японии. Но я думаю, что у японцев это представление почти не изменилось. Так что это очень серьезный пост. Британские ученые признали Инстаграм самой депрессивной соцсетью. Да, я вот представляю, конечно, вот... Самый основной пользователь Инстаграм, которого я знаю, Кадыров, что-то у него такой депресняк, он нигде не появляется после этого Шарли Эбдо. Наверное, все-таки Инстаграм на него так повлиял, что никаких высказываний не, не делает относительно того, что случилось. Астрономы заявили, что Титан больше похож на Марс, чем, чем на Землю. Да, вот как-то странно они так... А еще они, у э, уфологи это уже, нашли старый кассовый аппарат на Марсе. Ничего вот я да, до фотографии такого -то. очень похоже Они считают, что это похоже на старый кассовый аппарат, представляешь? Ну да, то есть на Марсе находили уже все, каких-то улиток, пять... Айвенджеров, которые пропали в Бермудском треугольнике. Что-то еще-то. Теперь нашли старый кассовый аппарат. К нему нужно обязательно эту программу, как она, да, которая, которая в налоговую слива, да, сливает, в налоговую. Да. Давай отвечать будем на вопросы, наверное, да? Давай начнем. А, у нас же гости. Ну что скажешь? У нас гости присутствуют. Давай. Тогда расскажи, что хотел про эти По экологии да, хотел, да, у нас очень интересные вещи происходят. Вот. Да, представься. Да, меня зовут Алексей. Из Воронежа. Из Воронежа. Вот. По образованию, так скажем, хирург. Микроэлементолога, действительно член российского общества, микроэлементолога. Вот. И как бы у меня были некоторые сомнения, то, что начало происходить со здравоохранением. И как бы почему, потому что мне приходилось работать и замглавоврача за поликлиникой, и и, э, начмедом, и исполнять обязанности главного врача. Вот. Но когда я... Я увидел их недавно своих знакомых, и как бы они мне начали рассказывать интересные вещи о том, что с 2010 года у нас как бы так демографическая вместе ситуация с экономической начала пикировать. То есть на 2010 год в ряде районов населенные пункты составляли 60 тысяч населения. На сегодняшний день 600 человек осталось, и это старики. То есть, и учитывая то, как экономика, то все равно взаимосвязано. Соответственно, и проблема со здравоохранением, она тоже как бы сокращается население, сокращает, оптимизирует здравоохранение, и таким образом как бы Возникает активная программа геноцида. Вот. Помимо того, что те стандарты, которые были во времена Советского Союза при выращивании сельхозпродукции, живот... животноводстве, продуктов животного происхождения, вот, их как бы ликвидировали. Сейчас как бы начинают вспоминать о них. Почему? Потому что... ГМО было тогда под запретом, и те, кто, так скажем, прибегал, так скажем, использовал в процессе выращивания растительной, животного, животной пищи, птицы, так скажем, в условиях, так скажем, с применением ГМО, и использования химии, то есть эти люди, как правило, долго не гуляли, то есть там под до расстрела было. На сегодняшний день это, к сожалению, повсеместно пошло как бы нормой, стандартом и мы видим результат о том, что каждый десятый ребенок на учете в онкоцентре начиная с садиковского возраста 9 из десяти взрослых умирает пожилых людей, умирает от рака. Онкология мгновенно развивается начиная, так скажем, от трех до 6 месяцев с нулевой, с с распадом. То есть на, население, конечно, вымирает. И здесь проблема и экологии, тоже, так скажем, и никелевые проблемы с рудником. То, что еще в сорок шестом году академик Вавилой Вернадский сделал доклад Сталину о техногенном геноциде жителей 10 областей с физическим уничтожением. В течение, так скажем, 5-6 лет проживания после открытия Никелевого рудника Ивановского на Хапре в Воронеже. Вот. Сталин в результате чего наложил вето. И учитывая то, что уже вот эти разработки, так скажем, длятся уже больше 5 лет, то в воде появились, так скажем, тот же радиоактивный уран, радиоактивный кадр, стронцев серая, никель, много, так скажем, которые не поддаются подсчету двух-трех железо. И это все вместе, ГМО продукции плюс, так скажем, тяжелые металлы, они как раз создают условия, так скажем, для массовых, так скажем, заболеваний с онкологией. А учитывая то, что идут сокращения рабочих мест в здравоохранении, и это тоже как бы проблема большая, почему-то даже на сегодняшний вернее, даже не на сегодняшний а на январь месяц вот, в Воронеже в такси больше двух тысяч докторов на постоянной основе с высшими категориями, с разными работают, выживают. Вот, больше 400, это как бы на январь месяц данные, Вот. В выходные, в праздничные дни, то есть в свободное время подрабатывают. Больше тысячи учителей. То есть вместо того, чтобы одним учить, другим лечить и заниматься здравоохранением, люди вынуждены выживать. Но я думаю, что у нас еще будет как бы, конкретно так скажем, по этой теме с цифрами, с документами так скажем, людей, которые проводили вот эти все исследования начиная в Воронеже, заканчивая границей Саратовской области с Казахстаном. Вот. То есть там люди более подробно, я так думаю, в ближайшее время будут здесь в гостях, и они расскажут, насколько это все стало опасно и, так скажем, небезопасно, так скажем. Вот эти артезианские, то есть там, насколько я помню, слышал, что там до полутора километров глубиной вот эти все водоносные слои загадили, так скажем, в течение вот этих пяти лет никелевым рудником. Вот. Так что с этим, не ждем, а готовимся, надеемся. Рудниками у вас там да. очень сложно со всеми Но, Ну, проблема в чем? В том, что это все сливается, и Хапердон, Краснодарский край, Проблема Волгодонский, том, люди, которые Астрак, там живут, они, и вот эта вся продукция это загрязненная тяжелым металлом идет по Проблема всей России. Проблема в том, что люди, которые там да. живут, они не хозяева на своей земле. Не хозяева, да. Они не могут решить элементарный вопрос, то, чтобы их не травили. То же самое в Саратовской области и в любой другой Да, области. Да, по всей России сейчас вот это прогрессирование разных возрастов вот этой онкологии, поэтому эта проблема сама Но дело в том, что с десятых годов почему, с 2010 -го года почему это пошло. Потому что, как бы по моему наблюдению, произошло, так скажем, укоренение местных, так скажем, аллергохических, так скажем, кланов коррупционных правоохранительными органами, почувствовали безнаказанность, потому что как бы, партия власти во всех регионах, начиная с сельских поселений и по вертикали вверх. И поэтому как бы, пошли грубейшие нарушения и в растеневодцев, в животноводце, в здравоохранении, в образовании. То есть программа как бы, покатила Россию под откос. Спасибо вот. Так что не ждем, а готовимся. Спасибо, да. Значит, вот меня спрашивают, Слава, а почему вы даже не скрываетесь, революционеры всегда прятались до времени? Ну, потому что информационная революция – это несколько другое. И потому что, если я буду скрываться, то кто будет вести программу, и это как бы основное мое действо. Да? Поэтому, вот, если быть точным, ну, вот представьте себе, для чего нужно было скрываться революционером прошлого? Потому что а, была какая-то подпольная борьба. Да? Мы подпольной борьбы вообще не ведем. Зачем ее вести подпольной борьбой, если она будет раскрыта? То есть сейчас существует техническая разведка, достаточно мощная техническая разведка, да? То есть, везде повесили там жучки, камеры, там. Берут информацию с камер, которые э, с дороги э, там, все номера фиксируют, там а антропометрические данные, на столбе вот здесь у нас камера висит. То есть все, техническая разведка стопроцентная. Но зачем давать им возможность посадить себя в тюрьму? Зачем делать вещи, которые они могут потом э, в суде использовать в качестве доказательств. Да? То есть вот у этих людей была конспирация. Вот у них были там какие-то коды. какие-то. Мы делаем абсолютно все открыто. Вот все, что вы видите здесь, мы говорим. да, Мы также э, и говорим, когда мы выключаем компьютер. Да? Они это прекрасно все знают и ничего с нами сделать не могут. Мы вас призываем прийти 12 числа нет, мы говорим перед 12 -го числа мы все вместе пойдем смотреть на несанкционированный митинг. Мы же не просим вас выйти на несанкционированный митинг, да? Мы же не говорим, что 5-11 -го, -го... 17-го года мы будем делать революцию. Нет, мы говорим о том, что она будет 5-11-17 -го года. И у нас есть такое предчувствие, мы тоже придем на это посмотреть и все такое прочее. И многие другие вещи, которые мы говорим, они никак не могут пришить к делу, потому что ну не пришивается это. А что мы говорим, так это мы говорим, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, помогайте проекту. Светлана, благослови вас Господь, мы с вами. Вас тоже. Прочитайте сообщили, да, спасибо большое. Да, сейчас да. я ä, попробую там прочитать девушки. вот сообщение. Так, опа, они что-то куда-то. Ага. Текущий стрим. У нас набежали тролли, тысячу дизлайков нам поставили. И спасибо троллям отдельно, потому что да. у нас поднимает в топы ютуба, как лайки, так и а как, Володь, я не могу открыть, а тут у меня подвисло все. Очень хочу открыть информацию. Вот, за текущесть я ничего не вижу. Нет, а это без толку. О! О! Ну, вот они все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, за все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, для Демушкина Дмитрия Татьяна прислал. Спасибо. Ребята, не хватает 40 лайков до 4 тысяч. Хутина, добрые дела. Артем Уфа, спасибо. Наталья, спасибо. Артем, напомните, аккаунт в Инстаграм. Люди сами будут отмечаться на фото с прогулок. А, действительно, у нас есть в Инстаграме? Давай сделаем, пусть реально... Говорят, что депрессивный Инстаграм, давайте Давай. сделаем его депрессивным. Не, деп, не депрессивным, а наоборот очень Конечно. да таким маниакальным. Мы гуляем с площади Маяковского, да, с площади Маньяковского Вот посредством хэштегов, да, да, отлично. Пробный транш, Вадим, спасибо, с нами Бог уверен, Борис город дно спасибо Олег Ачинск, Вячеславу на ключи от Кремля с брелком и с пандером и так далее 100, Там... еще рублей прислал что ли столько много пожеланий 500. Евгений спасибо хороших выходных всем нам спасибо же так, внимание, согласованный митинг против коррупции 28 мая в день пограничников 14.00, город Ставрополь, сквер декабристов, очень хорошо обязательно нужно надо надо продублировать еще это 28 мая запиши кость запиши запиши, запиши чтобы мы продублировали в 14.00 с квердим декабристом указывать на прогулках свободных людей только вы пишите не прогулка а пишите мероприятие там на нужды революции из рикошет пишет из саратова тоже прислали спасибо так, где можно найти вашу наклейку? Хочу на машину приклеить. Очень важно. Ну, во-первых, ее можно распечатать в 5.11.17 сайт. Да, и мы можем ответить только за да. Москву. Поселок да. Лохина, Одинцовского района, улица Родниковая, дом 22. Так, Александр, ну если что, позвоните по вот телефону, мы вам скажем, адрес дать ему, пришлем и, в общем. Наклейка это вообще не проблема Ну, нам, да, ну и нормально Там Ответ стоит, Али... А, а, а... Да, да, да нет, зачем? Мы, мы найдем, как передать Ответ Алисе. Алисе Вокс За песню «Малыш» Саша молодец а, Так, спасибо, да Про Владивосток тут На кандалы, за революцию Не ждем, а готовимся на нужда революции Сергей из Москвы, Жека, Сергей а, Опять Неразменный стольник. Мы же говорили, что он всегда возвращается, да. А некоторые говорят, что уже вернулись к ним те деньги, которые они помечали 5-11. Причем некоторые писали от руки своей рукой и получили их назад. То есть они полный круг эти деньги сделали. Так что пишем на деньгах. Это очень важно. Либо грабли, либо виллы очень хорошо. Первый оппозиционный видеопортал. О ру Какой строй спрашивают? Будет будет на На всероссийский сбор воров на Колымия. Игорьк и Мариночка Максимус Пырловка. Вячеслав, что будет с Чубайсом после Ну все, давай тогда прощаться, потому что сейчас он грохнет я чувствую. Мне надо сказать. Все, пошло. Пошло? Да, просим прощения. Я пошел, не да, знаю, потом, когда, потом. когда зависло. Я вроде прочитал весь донат, но если что, потом мы повторим. Спасибо всем, кто поддерживает нас. Значит, Не ждем, а готовимся. До свидания. До Хор свидания. Хороших выходных да. до понедельника. Счастливо.